Хотели бы вы зарабатывать на пассиве за счет социального майнинга? Просто размещая один небольшой пост в социальной сети. Например, ВКонтакте, в Телеграм или в Фейсбук. Активных ждет заработок в десятки раз больше, чем на пассиве. Запустите нашего бота в Телеграм, чтобы узнать об этой возможности прямо сейчас и заработать первые деньги уже сегодня.